Всем привет! Сегодня я в гостях у Миры, у Ио Андрея. Они оба пара татуировщиков. Привет! Привет. Что ж, познакомьтесь с зрителями, кто-то вас не знает. А, ну, мира? В принципе, как бы все коротко и ясно, как обычные трусы. Просто да. как мир. Андрей Белоусов. Все? Все. Расскажи, как вы пришли оба в татуировку. Кто из вас был первым? Как все начиналось? В принципе, мне кажется, он тоже может рассказать, я буду ну, стесняться пока. Мира занималась татуировкой, насколько я знаю, года три. Он мне в свое время тоже стрельнуло как-то То есть заняться. она начала татуировку первой? Да. Угу. Мы, в принципе, с ней познакомились как бы в интернете. Угу. Вам в общем, кажется, так и понеслось. В принципе, да. Познакомились, начали общаться, подружились. Потом, вроде как, я предложила ему подсказать, как это показать. Ну, как mm -hmm. бы, ну как в интернете он интересовался татуировкой, mm -hmm. да? Да, потом да. просто. Когда ты этим занимался? Да, потом просто mm -hmm. подружились. Потом я предложила показать ему, как это делать, и непосредственно на нем. Mm -hmm. Mm -hmm. А, на нем. <laughs> <laughs> Сделала ему татуировку, как будто. И так получилось, что mm -hmm. мы абсолютно как бы сошлись как два пазла. Угу. Понял а то, что. Ты рисовала еще додатуров, то есть и художественное образование какое-то, может, в детстве. У меня художественное образование нет. Как никакого. вообще пришло вот тебе в голову, блин, а почему я Дуров, ты не занимаюсь? Я работала менеджером, дизайнером мебели и в какой-то определенный mm. момент поняла то, что в принципе никакого абсолютно развития нет. А с маленьких карьерного лет. карьерного роста ты имеешь. Да, нет, не карьерного роста, а именно развития mm. Развитие, становления меня как личности в этой жизни. То есть мне всегда хотелось быть чем-то больше, чем я есть сейчас. И в какой-то определенный момент я просто все бросила, я взяла все уволилась, забрала все деньги, которые мне дали, mm -hmm. и просто купила тату оборудование и понеслось. То есть, как uh -huh. бы так, я как бы поставила, скажем но так, но все-таки почему именно тату? То есть у тебя же можно было то выбрать, то другое. Ну, как бы много выборов в этом мире, да, и ты выбрал, почему именно татуировки? И как то есть, у тебя заранее что-то в голове складывалось Знаешь, голову? как у Эйнштейна. А, тебе яблоко на Ой, А у я машина. Ну, его тандератик. Просто не знаю, я говорю в определенный момент, когда я думала, боже, у меня ничего не получается. Не то, что мне не получается, я никуда не двигаюсь. Подумала, в чем можно развиваться. Рисовать любила, в принципе, всегда. Не могу сказать, что рисовала хорошо. Но у тебя уже были на тот момент татуировки на тебе? Нет, ни одной. Не было, да? Нет. Просто как-то так, а, я увидела у подруги татуировку, сказала там, ну, вроде как интересно, она сказала, что вроде как, у тебя что же тоже руки, там, раз -то, то не, не из ушей, вот, а ей вроде как этот. Угу. Ну, то есть, пришла ты первая, тебя именно зацепило то, что она в этом мире, и ты решил тоже податься, или да. как-то у тебя свои мысли были? Не совсем, то есть, до этого я учился, Художественная школе. А, Там, ну, да, да, да, потом да. Я в колледже учился и учился на архитектуре у нас, в КГСУ. Угу. И в один момент, то есть, что я понял, то, что ну, это не мое. Угу. И меня периодически друзья просили рисовать эскизы. Я татуировок. Для татуировок да, есть, угу. Я рисовал, даже, в принципе, я не задумывался вот об этом, чтобы именно взять машинку и тоже попробовать это на коже, передать что нибудь В один момент, когда я последний раз это рисовал, такой вот клинике, не клинике, знакомые она это говорит, ну, слушай, здорово, а почему бы тебе с мамой не попали, то есть набить в чем нибудь Вот как вы говорили, да, то есть у меня только эта лампочка такая, как в мультике. На самом деле, а почему бы и нет? Тогда ты нашел миру, да, получается? Да, тогда я нашел миру, она мне очень помогла. Хорошо, помогла. Сколько вы там вместе? Три года с uh, перерывами на три года. Ну, насколько я знаю, сейчас вы вместе не работаете, получается, раздельно работаете. А были, были такие времена, когда вы работали бок бок, скажем так? Да, были. И на твоих первых порах это происходило? или То есть она тебя прям обучала, или ты как-то сам до всего дошел, а взяла снова у нее? Можно? Да. Тут был такой момент, когда э, я ему показывала татуировку непосредственно на нем, uh -huh. а ему начать с татуировкой я позволила на себе. Ага. То есть, как бы его первая татуировка, Покажешь? это, вот, да. это ага. вот, моя, то есть, скажем так, я, я ни секунды не сомневалась в том, что у него получится, вот какая-то, ага. вот не знаю, чуйка. Это в один день все было или нет? Нет. Нет, это было не в один день, просто, в принципе, я ему говорила о своих мыслях, что я хочу, чтобы он сделал на мне как бы свою первую татуировку, что я буду видеть, как идет игла, как бы я смогу ему подсказывать. Ага. И вот он сделал, и у него руки тряслись, конечно, это было что-то с чем-то, Но как-то он взял себя в руки и сделал все достаточно хорошо, даже для первого раза, то есть я бы я удивилась, то, что действительно он у рисовал просто, не придавал, него есть нет, чуйка, такого, у угу. него есть не совсем хорошее было знание кожи, скажем так, ну, но да, да. держать в руках, скажем так, кисть... Угу. Тут ну, машинка ну, да. это тоже кисть, как бы он мог, и я, я увидела и угу. слава богу, все. И сколько в просто... целом ты уже татуировкой занимаешься? Я? Да. Ну Пять. и ты тоже, соответственно, сколько ты? Да, где-то. Ну, серьезно, язык. Два с половиной километра. Приблизительно так. Угу. И вот за это время вы выбрали стиль, в котором вы будете работать? Какой-то не то чтобы вот все время в нем работать, какой стиль вам нравится? В каком стиле нравится работать? Тебе вот? Мне, ну, я стараюсь работать... Или хочется работать какой-то стиле? В neo и в реализм. Uh -huh. То есть, для меня это предпочтительно. Uh -huh. То есть, ты в этом пытаешься развиваться да. сейчас, да? Uh -huh. А у тебя что в приоритете? Я такой человек. У меня нет никаких приоритетов в этом плане. Хочешь бесконечность? Давай бесконечность. Хочешь бесконечность? Я стараюсь приносить людям радость, насколько mm -hmm. это возможно. То есть это ты... я просто, конечно, да. нет, кстати, люди если хотят, то пожалуйста, почему то нет? То есть ты не перебижаешь там, да нет? И бывает такое, то что если я, допустим, вижу, что человек может пойти на что-то большее, mm -hmm. я могу сказать, посоветовать, сказать, mm -hmm. что чувак, может все-таки ну mm да, -hmm. побольше. Пусть не побольше, пусть что-то миниатюрное, но, допустим, тоже симпатичное, или там с иероглифами в свое время тоже однозначно отговаривала, ну, ага. не знаю, я считаю то, что в рамки себя загонять в принципе не стоит, это как бы дело, конечно, выбор каждого, но я стараюсь развиваться во всем, то есть потихоньку, ага. потихоньку, пусть, скажем так, в час по чайной ложке, но это, скажем так, кружка и набирается. Хорошо, я понял. А вот ты пять лет в ну, ты чуть меньше. Какие у вас были самые интересные случаи за время вашей работы? Интересные, веселые, может, наоборот, трешовые, ужасные? какие -то вообще -то случаи, которые вам запомнились? У тебя были? Были. Рассказывай. Один раз мы перепугали одну нашу клиентку, мы немножко... А вы вместе, вместе находились, да? да. Мы работали какое-то время вместе, да? мы да, издевались немножко. Мы поставили, положили на стол, на который готовили резинку, которая иглу к байку ну... Бандажная резинка, да, на резинку, да. Ну, вот. Она нас спросила, для чего она у вас, вот. для чего она нужна? Мы ну, как-то вдруг и сказали, ну так, для чего, жгут? Ага. У тут рука должна была быть на пальце. Ага, сказать перед тем... Да, а -а -а. сказали, жгут. Чтобы так кровь вся вытечет там и так далее. А чтобы кровь не текла, вы сказали. Да. Да? Ребята таким занимаются, будьте осторожны. В итоге она как бы говорит, нам не верят, то что вы врете. Ну, вот видите, что нет, и вышли, там, я не помню, то ли часть делают, то ли кофе. В общем, возвращаемся, смотрим, она его сама себе перетянула, палец опула уже а такой. Ну потом рассказали ей правда. Ну естественно, естественно. У меня вот есть, скажем так, один из клиентов. Это, наверное, самый, не знаю, он вроде абсолютно нормальный, адекватный человек. Но при том он может выйти за рамки разумного, вот в лед просто как бы мы. Одну надпись, у него много татуировок, клвы, ага. ему до ну, другие мастера делали, как бы сейчас я ему делаю. И у него надпись на ноге. Ага. это надпись значит бесит, когда у кого-то что-то вроде того, бесит, когда у кого-то все хорошо, а у меня нет. Ну, или Такая как у всех так все. Да? да, надпись на русском языке, а обычным шрифтом так, что хорошо все читает. Вот, и как бы в этот момент, когда мы ему делали, э, все на юморе происходило, я ему предложила сделать на другой ноге, типа, а это, для симметрии, прям вот так, чтобы и написано. Да. Он я поддержал покажу. эту идею. Настолько человек свободно мыслит, это очень ты в автобусе, здорово. да, и сидит парень, который здесь, ну, ты бабушка какая-нибудь, а это для семьи просто смотрелось издалека. Да, то очень здорово, когда у клиентов есть такая черта свобода мысли, то есть, где-то позволит себе чуть больше, чем обычно себе позволяет. Немножко поребятничать. только что мне пришел в голову очень интересный вопрос к Андрею. Андрей, у тебя есть татуировки? <с> <с> Потому что зрительно у тебя их нет, то есть, есть? ты на видных местах. Ну, меня... то есть не Давайте не да? будем показывать, где у меня есть. <с> <с> <с> я к тому, что у меня их видно, как а бы, на тебе нет. Ты... Нет, у меня есть одна здесь я одна большая на Нагель. Показывать мне не хочется. Ну да, это понятно. Просто если зрители не знают тебя, то они подумают о том, что этому ты ему долго не татуировал. Для тебя это сложно, да? да. У угу. по чуть-чуть, по чуть-чуть, ну я в этом плане проще одна это да. у меня. У -у -у! Давай, понеси. Какой нибудь своей татуировке ты жалеешь? Есть Не обо одной. Вообще, то есть люди иногда говорят, что а вдруг я пожалею, то есть как бы я пять лет назад сделал свою первую татуировку, то есть это были про такие вот тут. Господи, чтобы я их пожалел, у меня ни разу мысли такой не возникло. Первую неделю это вот есть такой вот небольшой такой мантраж, когда только нанесешь, думаешь... Столи это делать, да, а это все очень Когда спать ложишься, да? Да, или утром посыпаешься, у меня татуировка, зачем я это делать? А потом, вроде как, начинаешь к своей татуировке относиться как части своей жизни, как части mm. своего тела, как части своей кожи. Поэтому жалеть об этом, ну... Бессмысленно. Я тебя понял. Всё. Давай, вынулась. Расскажите, какие у вас вообще планы на двоих или на каждого из вас в будущем? Какие-то тату-конвенции, может быть, выходить поучаствовать, что-то салон совместно уже наконец-то открыть? Ну и в целом. Ну, мы думали открыть. Или о чем вы мечтаете, я не знаю. Думали салон открыть в ближайшее время. Как назовете уже решение? Не задумывая. Мира или компания? Нет, ну почему? Андрей и самое главное — Мира. Нет. На тату конференции планируют сейчас в этом году на Казанской тату конвенции Хотя бы на Казанской. Честно говоря, возможно в этом году в какое-то веке мы решимся туда пойти. Хотя бы просто посмотреть. А почему вы не ходили до этого? Я накажу еще свою, наверное, безбашенность. Я абсолютно замкнутый человек в плане. Я боюсь других мастеров, вот правда, да. честно, боюсь, то есть мне кажется, они очень злые, они меня покусают, отрежут мне руки, отрежут мне руки, нет, я тоже думала, что это человек, казалось, до плечи души, что ж так, Это то, что он там, да все, фигняет. Она мне говорила, да? Вот, ну не знаю, как-то решиться стоит, конечно, нужно себя перебороть, но... Пока как-то я вот у меня есть, и мне хорошо. А ты как к этому относишься? То есть, Здесь, честно, не... я даже не задумываюсь особо, чтобы туда пойти. Я работаю. Mm -hmm. То есть ты особо не паришься да. в этом плане? Да. С, знают там тебя другие mm -hmm. мастера в Казани? И, mm -hmm. То есть показывать себя ты не так хочешь? Mm -hmm. Да. Или награды какие-нибудь тебе не нужны. Это я на дальнейшее сейчас, я пока... Mm -hmm. Так, потом потом... сейчас. Тут еще, сейчас, секундочку, тут еще есть такой момент, то что, допустим, опять же, другим мастерам, чтобы показывать себя, это, в принципе, это вот, наш показатель, наше лицо, это наши работы. Вот, то есть, да, кому-то да. маячит перед глазами для того, чтобы как-то, слушай, чувак, я тату мастер, я хороший тату мастер, узнай меня, давай познакомимся. Мы как-то тихо-тихо варимся в своей... Профессии, грубо говоря, стараемся где-то да, что-то делать лучше, стараемся быть лучше, чем мы были вчера. Как ну. А как ты оценишь свою работу? То есть ты. Или ты знаешь, что ты можешь лучше, и что-то в этом плане. Mm. Или ты считаешь свои хорошие все работы. Это. это правильно, да. Ну, то есть, ты yeah. еще стрим... все равно учишься, да, к чему ты идешь? Нет, это однозначно то, что я учусь. Uh -huh. mm. Ты рисуешь сам по своим эскизам? Рисую, но редко. В основном клиенты приходят со своими рисунками. Ну, зачастую да. Что бы вы посоветовали мастерам, которые уже начинают делать туировки и только думают об этом? С чего начать, с чего не стоит начинать, чего делать, чего не делать? Как вы считаете? Отвечайте те, кто-нибудь. Ну, в принципе, самое главное, наверное, правило тату-мастера – это не сдаваться, несмотря ага. ни на что. Но в то же время не сдаваться не так, что «А, и так сойдет, и делать дальше». А стараться делать лучше, стараться учиться, стараться, потому что пусть у тебя нет учителя, есть самый главный сенсей учитель это интернет, всему, всему в принципе можно учиться там, смотреть чужие работы, смотреть как это выполняется, есть видеофайлы, есть фотографии, в принципе есть, я так и училась, а -а -а. То есть, мне помог интернет. Тогда, в принципе, было не так много видеозаписей, которые именно процессы, несколько видео, по которым я училась каждый раз, я просматривала снова и снова. И вот это самое главное, то есть стараться учиться, не с какого источника, учиться, учиться быть э, немножко лучше, чем вот, вот ты сделал Постараться сделать как-то немножко лучше, mm -hmm. сделать работу над ошибками, скажем так. Подумать, где ты что-то не доделал, где ты что-то сделал не так, снова сделать и снова сделать немножко, может быть, лучше. И тогда это залог успеха каждый день быть лучше. То есть ты советуешь стремиться к лучшему, Стремиться да, к лучшему, не останавливаться никогда. Это Бывают согласен. сложные. Бывают сложные моменты. Бывает так, что думаешь: а, гори все огнем! Я тебе хотела сбросить, да, когда-то? Было время, было. Ни разу такой момент, не очень хотел бросить. А, ты закончил? Ну, я хотела сказать, что вначале было у меня такое, uh -huh. что я хотела все бросить, но это чисто вот из-за того, что я очень сомневалась в своих силах, и в эти моменты как-то вот uh -huh. то, что удержалась и заставила себя. Хотя я человек, который бросает все на пути, на самом деле. Вот когда ты сама начинала делать турировки, ну и ты так сколько портаков ты сделала вообще? Ой, ну, первые пять лет моей... Вот вчера? Но прием, я не знаю, что ты не скажешь точно, но были ли таких, скажем так? Ну, неудача в принципе. Неудачи, да, портаки сейчас это, конечно, уже такая тема, что это когда вообще жесть. То есть я считаю, что, в принципе, есть у всех. Ну, было, Были какие-то моменты. Да, я думаю, что у всех все-таки было Короче, в общем, да. нью Да, есть ли такой мастер, которого вы недолюбливаете или не любите или не нравится вам он, или работа ему не нравится? Я как, ну мужчина, спихну на него все сейчас. Ну, у вас общее мнение, наверное, да, и ты его выразишь. Да. Давай ты лучше, начни а, В принципе, какого-то негатива какому-либо мастеру нет. Конкретно, то есть в этом? Конкретно нет. То есть конкуренция, это да, понятно. Ее угу. никто не отменял, есть. Бывали, и... конечно, неприятные моменты, но чтобы прям конкретно кому-то. Испытывать есть, да. негатив такого, в принципе, нет. Есть люди, которые, допустим, не то чтобы вдохновляют, но которым понимают, что, что да, у нас есть крутые мастера, которые угу. так, есть уровень в Казани даже, который, в принципе заставляет uh, где-то немножко, может быть, подстегивать себя, то есть что, что ты же, блин, ты же работаешь, ты же mm -hmm. можешь, ты же почему, ты чем хуже, руки, ноги есть, все можешь. То есть где-то стараться в этом плане, да, так, чтобы кого-то не любить. Ну тебя я не любила, честно могу сказать. Это все потому, что я белый, да? Это все потому, что ты белый, конечно. У тебя белые зубы, я тебя ненавижу. Я слишком не курил в детстве. Вот. В принципе, всем добро, peace, мир. Ну, у нас mm -hmm. также были, в принципе, и положительные моменты mm -hmm. в нашей практике. То есть были такие моменты, то что у нас один раз накрылось оборудование. Mm -hmm. И у нас на день были сеансы, они, в общем, оказались под угрозой. Mm -hmm. Вот, у нас, нас очень спас один мастер, зовут Владислав Филимонов. Mm -hmm. То есть мы к нему обратились. Он так он быстро так отреагировал, как бы, ребята, приезжайте. Uh -huh. У меня есть лишь это, регулятор напряжения, в принципе, говорит, забирайте, то есть, как uh -huh. появится возможность, то есть, купите это, мне отдадите, и так далее. Мы ему очень благодарны за эти моменты. Uh -huh. Да, это очень здорово, когда, когда да, есть взаимопомощь, то есть, в принципе. Подхвате, когда, когда... Нас, Кстати, вопрос об этом, в Казани, как уже говорил, то, что все держатся как-то друг от друга, вы за дружбу между этими а, ресторами однозначно. Естественно. То есть, вы бы за, если, например, вот на конвенции все бы общались, дружили там как-то. Ну что конвенция пока это единственное место, где все мастера могут собраться на, на сей день. Да, хотелось бы, скажем так, у нас есть, знаете, как в России есть олигархи, есть те, которые там, о, там где-то, ну, mm болтаются, -hmm. людишки, работают как могут. Вот. У нас, в принципе, среди тату-мастеров тоже есть вот это резкое разграничение людей, которые давно работают, которые профессионалы для своего дела, которые делают это дело mm -hmm. хорошо, у которых очень много клиентов, которые имеют свои салоны. Есть те, которые, скажем так, начали так с нуля, там тоже вот так же, как У и они когда-то. Ну, допустим, Ну, те, кто этого не помнит, естественно. Да, там они были монополистами, они там новую тропинку прокладывали, а они молодцы, там все здорово. И есть те, которые, скажем так, на эту тропиночку, вроде Посы как. <со> <со> <со> <со идут по этой тропиночке, да, там сворачиваешь, тут сворачивай, но идешь вроде как потихонечку, но догнать их не можешь. Я в этом плане немножко тушуюсь перед профессионалами, скажем так, У -у что возможно, где-то я. До них не дотягиваю. Возможно, где-то они мне скажут, ты нехорошая девочка. А я буду меня нехорошая девочка. И я как-то. Я боюсь, я поговорю, Аньче. Вообще я тебе. В общем, ты за Я за дружба за мир, конечно. Хотел бы ты когда-нибудь переехать в какую-нибудь другую страну, работать или жить? Нет, я считаю себя патриотом. То есть ты всегда останешься в Казани? Да. А вот еще татуировка это вообще вся твоя жизнь? Ты считаешь татуировка, что это вся твоя жизнь, и больше ничего уже ты не хочешь? Не, ну честно говоря, не задумался пока. У меня в планах пока чисто заниматься татуировками. Открыть uh -huh. свой салон и двигаться в этом направлении. Ну, ты не можешь сказать, что татуировка это вся твоя жизнь. Или не, можешь сказать? Могу. Вот это хорошо. Могу. Так, а, а что ты не любишь в своих клиентах? Есть ли такое вообще? Ну, бывают негативные моменты. В интернете, то есть когда Ты бывает такое да? да, недопонимание бывает. Также бывают неприятные моменты с то есть зачастую... Зачастую... Сейчас все вообще расслабилось. Что ж, с нами были Андрей и Мира. Это все интервью. Спасибо, что смотрели. Приходите на сеанс к Мире, к Андрею. К Андрею и к Мире, я да, все-таки да. сильный, тут вот, этой вот, робочной спиной. Слюнь. Да, как это останемся. Да. А че весни? мне кажется? Почему нет? Мы такие. такие Зато вести. живые, да.